Всем привет дорогие друзья, с вами Black Channel Сегодня мы будем играть игру под названием Human Fall Flat Игра похожа немножко на Fall Guys В принципе тоже падающие там чуваки Но это получается, тот был желейный, а это пластилиновый Просто слепили даже без лица Там лицо хотя бы было, тут просто чувак какой-то в кепке без лица в Которого выкинули просто самолета возможно И он летит просто вот так вот вниз Игрушка довольно веселая, прикольная На прохождение, и что, это несколько будет серий, 2-3 возможно это зависит от вашей поддержки. Если мы наберем под видео 150 лайков, тогда будет продолжение. И обязательно оформите колокольчик, те, кто не оформил, чтобы не пропускать новые обзоры игр, новые прохождения. И мы будем начинать. А, так, локально Тут можно посетить, играть с друзьями, в принципе, веселиться, угорать, в принципе, без проблем. Тут есть несколько уровней. Ну, наверное, сейчас будет учебный. Я упал откуда-то с неба. Но выжил, кстати, типа, с падения. Летел непонятно откуда, 10 минут. А, зажать окей вы взяли А это типа видео получается инструкция Вы только что взяли учебное видео держите его крепко отлично если вы заблудились и пали духом поищите такие пульты а при активации не дают инструкции от очень нужных до совершенно бесполезных ну, да. А ч он, Крестый? Если рядом с вами, то можно снова пасть в А можно поискать способы решения Голкова. Ну, в принципе, это, наверное, на обдумывание. Все-таки немножко эта игра. Так то, возможно, будет долгое прохождение. Несколько точно будет. 5... 4 серии точно будет, я, я вам серьезно говорю. Там будет очень. Много испытаний. О, стой, подожди. Наж нажал, я молодец. Тут целые испытания будут. Сейчас, в принципе, учебное, легко, все хорошо. Так, давай, возьми вот этот диск. О, коробки какие-то. Направление руки как он, вверх. Вы можете дотянуться до предметов, на которые смотрите. Если вы не сможете взять предмет или нажать на кнопку, дело не в руках, а в голове. А, ну да, у нее головы нету. У нее голова же... Э, чтобы взять что-либо сверху, вам нужно посмотреть вверх. И вам нужно наклониться, чтобы подобрать что-либо с земли. Это да, хорошо. Это мы знаем. Не волнуйтесь, здесь безопасно. Да вообще, абсолютно. Так, ну, нам, получается, надо на коробках забраться, да? А, нет, нам надо пультом нажать кнопку и как-то... Ничего себе, так это прикольно. Можно, в принципе, так делать, да. Направление руки. Ну заметили, читать, смотрите, не, ну что, подожди, я не буду тянуться и низко наклоняться, чтобы достичь своих целей. А ну-ка, а ну-ка затянись. Молодец, дотянулся, красавчик. Я думал, надо как-то это и нажать, типа. А, не, не надо. Оказывается, тут все намного проще, чем я думал. В разы проще. Так, тут двумя руками надо... Инструкции не будет, я сам справлюсь. Я без инструкции справляюсь что, я тупой что ли? Теперь возьми этой рукой. Сюда, сюда, молодец, открыл. Это хорошо, если. А, я все прошу. Все, падаем, падаем. Опа, приземлились, красавчик. Так, вставай, давай, вставай. Пельмень, ты ч? Вставай, давай. Ну реально как пельмень, такой же белый весь. Только надо круглым, чтобы он толстый еще был в бы идеально. Так, да поставь ты коробку. все, молодец. Пошли дальше. Не будем долго времени тратить на, на один маленький уровень, на самом деле. Блин, да я знаю, что можно. Я знаю, что можно. Давай. Красавчик. Давай, давай, давай. Ты сможешь, я тебя верю. Хватит болтаться, как сопля. Давай нормально. Тяни его вниз. Ты сильный, я тебе верю. Нет, ты слабак. Блин, ну что теперь делать? Ну, хватай его, ну. Ну, что ты... Давай двумя руками хоть. Надо двумя, наверное. А, нет, нормально. Прыгаем, прыгаем, красавчик. Все, побежал, побежал. Нормально, давай, на спине, на спине прыгаем. Прыгай на спине. Главное, не урони его за борт, а то будет хана. Все. Уровень просран будет. Все, прошли. Так, дальше давайте. Что у нас тут? Сохранение, вот это хорошо. Так, какие-то панельки, допустим. Нам сюда его надо перенести, да? Или что? Нет, а что делать-то? На кнопку нажать? Ну я нажму сейчас. А типа вниз, чтобы отпустилась и типа наверх, окей, я понял. Отпускаемся. Потом, ну это как лифт, нормально. Лифт грузовой, в принципе, ничем не отличается. Тоже там кнопки такие, там же также все и работает. У нас какой-то ценный груз получается, который открывает нам двери. Давай. А нажми ты плечом, ну какая разница тебе? Ладошкой нажать или плечом вот так вот хай, это наоборот она быстрее сработает. Ладошка у тебя слабая вообще. У тебя даже ног нету. У нет, стоп нет, он. Ему ампутировали стопы и как-то ходит палками. Как пират. Как пират, реально. Ходит э -э, с палками, серьезно. Двумя только. Так, а ну-ка, получается, нам надо тоже как-то перекатить. Ну блин, наверное сложнее становится все-таки. Допустим, а как нам? А, ни хрена себе! Тут все усложняется вообще. Я так смотрю. Типа нам надо как-то вот этот вагончик перетащить. А как? Он же не перетаскивается. Типа надо туда поставить его коробку, туда поставить наверх, потом его ручную как-то перенести, потому что рычагов нету никаких. Все вручную придется вот это 10 тонн самому вручную. Перенести. А он коробку дебильную взять не может. Конечно. Как это у него получится вообще? Мне интересно. Мне ну это сложно на самом деле. Реально. Хотя это только начало. Это ничего там. Не конец какой-то уже. Не финал. Это начало просто. Блин, он сейчас упадет, наверное. Мне кажется. Да бери, бери коробку я сказал. Ты чё? Ящик бери. Бери ящик. Понесли. Так, я понял тебя. Так, а что мне с этим делать? Реально вручную перетаскивать? Ни хрена ты, Халк! Он просто менял такой, э -э -э, перенес, Ну это просто вообще реально. Халк ищет, хотя вроде бы дрыща, вообще мышц нету, но он как-то перетащил вагон целый. Я даже не знаю, как у него получилось. Ну окей, теперь, получается, нам надо коробку туда поставить. Главное, чтобы она не выпала. Если она выпадет, то это фиаско будет, серьезно. Фиаско будет, братан. Это вообще будет печалька. Все, стоям бы. Теперь надо перетащить его. Перетаскиваем. Не падаешь? Молодец, не падаешь. Все, давай притык прямо, чтобы было. Притык надо. Потому что если не притык, то это неправильно. О! А как нам-то? А, а, да, а ты умеешь прыгать высоко? Блин. А в смысле, а я вот это не учел, кстати. Мы будем пытаться. Не, не получится у нее ничего. Блин, а я вот это не учел. А как он перетачит, если... Ну, ладно. Я думаю, что ты умеешь летать по воздуху, бегать. Так-то, я думаю, тебя повезет. Да, так, как так-то-то, а? А что делать, Это серьезно? А ты... А он сможет? Беги, дрыщ! Блин, может залезть? Может залезть? Ты сможешь залезть? Поднимаем ручки вверх. Вот так вот. Хватаемся. Поднимаем еще одну ручку, потом подтягиваемся. Нет, по-моему, это бессмысленная фигня. Хотя нет, вроде подтягивается. Давай, давай руку вверх, давай. Отталкивайся от вагона, отталкивайся. Нет, такая-то дичь происходит. Хм, а что делать? А он же не сможет. А давай попробуем. Сможет, не сможет. Попробуем. Хотя бы чуть-чуть. Не, наверное, нет. Мне кажется. Мне кажется, что не сможет. Типа, взять и как-то его наверху, как-то вот так за пол взять и протащить. Это же невозможно. Типа, только можно снизу потащить, а сверху точно нельзя. Не, ну хотя физики тут особо нет. Но, наверное, есть. Ну, наверное, есть все таки игра с физикой. Какой-никакой хотя бы. Допустим, хорошо. Ты можешь хватиться за пол? Нет? Коробку кинуть. Нормально, он едет... Он слабенько, но едет. Не падаем. Не падаем духом. Там написано не падать духом, и все у тебя получится. У меня получилось. Главное не падать духом, и все будет хорошо у тебя. Вот. Вот что он имел в виду. Ну, у меня получилось, на самом деле. Я не упал духом. Я все сделал. Я молодец. Я коробку притащил. Я проход себе открыл. Все. Бежим. А вот эту подсказку я не буду смотреть, а я уже без подсказки прошел. У меня уже не нужны подсказки, я уже умею проходить без них, в принципе. Если будет действительно сложный уровень какой-то следующий, то я вот посмотрю их. А так мне пока не нужны подсказки. Все, в принципе, нормально. О, все, выход. А получается, то куда все? Пропасть опять, да? Следующий уровень будет начинаться, я понял. Окей. Ну, Мы прошли, в принципе, этот уровень. Следующий у нас гора какая-то, э -э, лысая, походу. Деревья без листьев. Ну, наверное, осень уже, точно. Как и вон сейчас. Чё у тебя с рук? Чё у тебя с рукой? что затылок, ты Чешется, да? Затылок, понятно. Комары покусали опять. А что делать? А... Типа, у нас вообще ничего нету. Не, под... не ну, стой, подожди, подожди. Блин. А, типа, тут надо прыжки или что? Чё? чё делать? Просто допрыгнуть и все? Не, ну это без проблем на самом деле, без проблем. Просто допрыгнуть это не сложно для нас. Хотя, в принципе, если считать, что у нас какой-то дебил непонятный, ну это больше на какие-то на изберии похоже, чем на горы. Ну ладно. Так, чё серьезно паркур будет сейчас, лютый или чё? Реально паркурчик. Паркурчик давно не играл, еще Майкрафт где-то два года, наверное. Там, кстати, подсказка лежит. Как нам проходить его? Ну, при, мы же все знаем, как его проходить надо. Зачем нам подсказки эти смотреть? Просто надо прыгать там, где близко, и все. Где можем допрыгнуть, и все, проблем никаких нет. Просто надо дойти до туда, и там финиш будет. И Мы падаем в пропасть и на следующий уровень идем. Без проблем. Вообще, даже не напрягаясь, можно пройти его. Главное просто не упадать, и все. И будет сохранение, наверное, надеюсь. Нет, не будет. Руку вверх. Подтянулся, красавчик, красавчик. О, ну ладно, послушаем. Нафиг оно не надо. Нет, сам слушай. Я знаю, что руки надо вверх подтягивать. И все будет хорошо. Э, ты что творишь? Может все-таки лучше послушать, наверное. хе то это что-то фигню какую-то вытворяет. Ну подожди, ну руки вверх надо подтянуть. И вот так вот прыгай. Прыгай! Да прыгай, сказал! Ты, ты же мог, ты же смог это в прошлый раз сделать. Да ч ⁇ за фигня? все расслабился, что ли, да? Пять минут иг играем, это уже расслабился. Серьезно, все, это, это какая-то западня. Отсюда выбраться нельзя, он слабый. Ладно, переиграем. Без проблем, вообще никаких проблем нет. Это, походу, была ловушка джокера. Нельзя туда было падать. Ну окей, сейчас почитаем. Хотя вроде бы высота одинаковая, не знаю почему. Да что ты вытворяешь? Руки вверх. Подтянулся, молодец. Так, а ну-ка давай, послушаем. Так, лазим вверх. Чтобы хорошо упасть, нужно высоко забраться. Это учебное видео снято для тех, кто чувствует себя не на высоте. Не готов с этим как-то бороться. Карабкаться это не труднее, чем заниматься йогой. Это стоит лишь разница, что занятия йогой никуда вас не перемещают. Ну, хватит болтать. Да, давайте уже. Поднимите руки, глубоко вдохните, подойдите к препятствию. Опустите руки, ухватитесь за препятствие. Посмотрите вниз, чтобы дотянуться. Идите вперед, отпустив руки. Ну, это понятно, это мы уже делали. Главное вовремя опустить руки. Отпусти, отпусти. А, я понял все пошло. одно и то же блин говорят говорят я знаю что надо опускать руки и все будет хорошо вот так вот берешь хватаешься и подтягиваешься так надо вовремя нажать так да, блин да почему я вот а он сам хватается блин я думаю почему он не может хватануться он, он оказывается то да давай влез ты ну чё ты я сказал быстро Ок, молодец. Подтянулся. А чё, физ физкультуру прогуливал, но это зря. Надо было физкультуру не прогуливать, и все было бы у него хорошо. Так, давай две руки. Две руки, давай, давай. Дотянись. Молодец, давай. О, всё. Так, давайте дальше. Давай дальше, давай дальше. Руки. Вот так вот. Да подтянись ты. Давай, я тебе верю, потянись. Не высоко же, ну. Но... Только главное вниз не падает то это всё, я не буду играть. Переигрывать это будет слишком долго. Так, давайте следуем. Так, это подсказочка. Ну-ка, давай. Что у нас тут? Л лезем еще выше, чтобы взорваться еще, Ой, взорваться, <с> забираться еще выше, прыгать вверх. Поднимите руки и бегите к препятствию. А, в прыжке хватите за край. Опустите руки, чтобы потянуть. Это реально какой-то паркур? Идите вперед, опустив руки. Правильно выбирайте момент и используйте инерцию. Если вы не выпустите руки, то будет выглядеть глупо. Ну и все, и руки надо пожать к он то работяги. Окей, хорошо. Главное, чтобы сохранения не было и никаких проблем нет вообще. Нет, ты сможешь. Давай. Подтягивайся. Напрягайся мышцы свои бицепсы. Да я сказал быстро, напрягает. Да не хочет, что-то вообще какое-то. Кусок говна ясно все понятно что все заново ты чё это эта игра вообще нормально нет В смысле все заново ты чё угораешь что ли э, нет мы не так не договаривались какой все заново я сейчас перестану мне играть ты че? Не хочу с этим дебилом играть, он же не он же не, ну, ну, смысле, он же не, умеет ничего делать. Нафиг я с ним вообще взялся играть. Он же даже потя... ну, потянуться даже не может. А он подтягиваться не умеет, он вообще не умеет ничего. Он только умеет вот так вот ходить, как собака, блин, и все. <с> Подтягивайте, ну пожалуйста, молодец. Попробуй только мне тут улететь. Я тебе сразу лицо сломаю, нахрен. Приду и узнаю, где ты живешь. И лицо тебя сломаю. Во, молодец, залез. Хотя бы здесь меня не подводишь. Так, не нажимаю на пробел. Так, мышка не надо. Сейчас мышка меня зафейлит просто. Да потянись, ты подтягивался. Ну. Ты же прошел только что, нормально. Ты все мог. Сейчас ты уже не можешь ничего. Вот. Сейчас нормально все будет, там будет э, чекпоинт, я уверен. Давай, подтягивайся, подтягивайся, подтягивайся, я тебе сказал, быстро. Нет, ты потянулся, ты молодец, все. Ты потянулся, не надо мне тут делать вид, что ты не умеешь ничего не потянуть. Нормально, на локте становишься и подтягиваешься. Все, сохранение, окей. Так, нам получается надо куда? А ну-ка, вагон перетягиваем, я сильный, я качок. Я уже... А как то а так-то? Ты подожди. Типа нам надо с вагона в, ту дыру, в ту, ту дыру надо залезть? Ничего себе. Не, ну, в принципе, у нас опыт немножко есть, какой-никакой. Так-то мы сможем это сделать. Без проблем вообще. Но, наверное, все таки серий много понадобится, чтобы... Пройти вообще хотя бы несколько... Чужетных линий. Но это не сюжетно это как бы а ты да а, а ты не сможешь слазь не нормально сможешь несколько наверное, уровней пройдем в принципе может быть этот и следующий сипрой не наверное мы следующий не дойдем такие препятствия сложные, серьезно а, а куда э! что я не? вот и дебил это была под... опять ловушка ну конечно все, я просрал. Можно начинать заново. Нет, ты не сможешь. Я знаю, что нет. Не надо делать вид, что ты качок. Нет, ты не умеешь. Он тупой. Я знаю. Я тоже немножко тупой. И повелся на вот эти вот всякие хрени. Хорошо, будем в следующий раз умнее. Так хватит чесать затылок. Задолбал. Купи себе крем, чтобы от комаров тебя задолбали уже. Купи не, не надо чесать, еще хуже сделаешь себе. Вот так вот. Хоть уже сентябрь, а все равно комары есть. Оказывается. Ну окей, давай, запрыгивай, запрыгивай. Да нормально же запрыгивал на вагон, почти запрыгнул. Ты тут уже Ты такой путь прошел большой. Как ты не можешь сейчас запрыгнуть? Ты что, серьезно что ли? На локти встал, и все хорошо у тебя. И запрыгнул на Изи, вообще не парить. Нет, не опускай руку. Ну ладно, опустил его. Там же написано, самое главное в этой игре не опускать руки. И все будет хорошо. Или опускать руки. Я уже не забыл. Да подтянись ты, ну. Все, Вот так вот руки поднимаем, прыгаем. И уходим на следующий чекпоинт. Так, давай будешь танцевать, ничего. Руку вверх. Да руку вверх подтяни, ну. Подними руку вверх, две. И хватаемся, и залазим. Вот так вот, мастер паркура просто, блокчейн. Две руки подтягиваем и прыгаем. Вот, хорошо. Я сейчас думаю, упаду, не, не надо. Ага, она не сплошная, кстати. а, -а, -а. иллюзия сейчас была бы. Сейчас бы провалился бы нахрен опять. же перепроходить пришлось бы. Нет, не надо так делать, я не хочу. Мне хватило прошлого раза, мне не надо сейчас. Где сохранение, быстро мне. Где сохранение, не понял. Да не надо вот тут есть блин да ты чё серьезно что ли просто прыгни на тебя по пояс перепрыгнул все пошел так тут уже рельсы провалины а как тогда нам? чего чего подтягивайся давай давай как в школе учили подтягивайся Во, молодец где сохранение, не понял. В смысле? Я сколько уже прошел то ну... Я не понял, что за хрень. Сохранение мое быстро гоните. Это что за дела такие? Так, что я наделал? Я, по-моему, что-то... Я поезд двинул, зачем? Нам, по сути, наверх надо. Я, походу себе себя хуже сделал, скорее всего. Блин. Блин, давай его перетягивай обратно. А все, я сломал себе все. Вот это дурень. Ч теперь делать? Я себе единственный способ. Блин, серьезно что ли? Я на дерево не заберется, он вообще слабак. А ч теперь делать-то? А что я наделал? А как теперь его вытащить? Это же невозможно. Может быть так и надо, все правильно я сделал? Типа нам надо как-то на вот этих штняги забраться, потом перепрыгнуть с них на поезд. Ну, окей, еще посмотрим. Главное, бежать быстрее. Чтобы она не опустилась. Прыгай. Руки вверх. Все. Давай. Подтягивайся, я сказал. Подтягивайся, жирная этой жопа. Все. Вот так-то. Вот так-то. Вот так-то надо. Я, по-моему, все правильно сделал. Так надо было делать. Молодец. Пока сохранения нету. Если что, я просру, и все, у меня все заново придется начинать. Если я какого-то хрена просуру, а я умею это делать. Давай, подтягивайся. Давай, подтягивайся, сказал. Ты подтягиваться уже научился, в смысле? Не надо мне врать тут. Ты уже. Ты уже смотри, как много набил. Ты уже вообще уже должен мышцы себе накачать был. Так где сохранение-то? Вот. Смотрите, сколько я прошел. Я вот это весь путь прошел. И себе где-то зафейлился. Мне пришлось бы опять все начинать сначала. И поезд двигать и вот это все делать. Это нет, я бы так не сделал бы. Повторный раз, я не хочу. Зачем так делать? Это бессмысленно. Так, открывайте мне двери, быстро. Открыли двери, я сказал. Я хочу в пентхаус ваш зайти. Музычки послушать. Чё у вас, телек тут, да? Телек, бляха, сейчас разобью нахрен. Будете мне тут всякие испытания ставить, блин. Выброшу у вас телевизор в окно нахрен. Бляха, понастроили всяких пентхаусов, говняусов. Я сейчас вам покажу, как, блин... Я сюда дошел вообще хрена это откуда, я сейчас телевизор выбор, что нефиг делать. Ну, вместе с собой возможно, в принципе. Все. Вот так-то. Вот так-то надо. Стой, подожди. Не-не-не, себя не надо. Ха-ха, все. Будешь не нахрен тут смотреть телевизор. Я тебя все разнесу, нахрен. Все, колонки побросают. Все, я ухожу. Я победил, в принципе. Я победил, я могу, в принципе, идти на следующий уровень отправляться на последний потому что ух бляха серьезно о блин ну мы если что не пройдем тогда это на следующую серию пойдет ух ты ёпта ну ну окей давай матрас бери и чё и чё нам типа надо через верх пройти да не ну ладно это мы проходили мы ящики ставили мы ящики ставили так да хватит пердить на, на... нее хватит на матрас пердит блин потом провоняется и не надо так делать я на него даю... больше не буду становиться зачем она надо да ты можешь один на один положить ты чё? я по-моему что-то неправильно делал, мне кажется но по сути вот тут выхода нету другого а какой а есть выход разломать нахрен а, серьезно? Серьезно? А, ну ладно. Мне матрасы немножко помогли. Так, а что тут делать? Типа нам надо что-то передвинуть. Туда, показано. Да без проблем. В чем проблема? Я вообще-то работал на кране так. Давай, сноси нахрен ее. Я бульдозер вообще-то. Я работаю бульдозером. Красавчик. Так это германская цена, блин. Хрен, разрушишь ее. Да что там мешает? Да это ну там мешает что-то. Я тебе серьезно говорю. Огнетушителем выбиваю нахрен. Ха, я видел в фильмах так делают. Да в смысле? Мы это окно разбить? вот это все какая-то хрень? Да ладно, давай разобьем. и телевизором разбивали, а тут что не сможем? Давай. Опа, нахрен. Пошли в жопу. Это была обманочка. Это была обманочка, оказывается. Нас обходили... Обмануть очень сильно, чтобы мы два часа тратили на это время. Да, ну пошел ты в жопу со своей стеной. Она... А, тут обломки, я не знал. Ну вот и все, вот и все. В чем проблема-то? Окей. За шарф оттянуться? Да, без проблем вообще. давай. Хренакс. Во. Давай, давай. Раскатываемся. Хоба, и вообще молодец. Блин, по-моему, это слишком долго. Это слишком долго, но нам надо куда-то забраться, да? Нам Надо на бульдозер сесть или Пешочком прогуляться и по Это... Так она же небезопасная Возможно даже Это же получается сносит здание она, Возможно в хреновом состоянии Возможно в экстренном И все разрушится вместе со мной В принципе да, возможно А что нам надо делать? -то? Наверх надо забраться или что? Я не понимаю смысла Что я делаю? Зачем я вот сейчас забираюсь наверх? Типа тут будет äh, что-то важное. Та да нет ни хрена тут нету. Нам вообще, по сути, надо забраться вот туда. Может с крыши перепрыгнуть? Та да, не вряд ли получится. Слишком высоко. Куда нам надо вообще идти? Хренить там сколько всего, там выход, кстати. Ну действительно надо перепрыгнуть. Я не знаю. Попробуем, в принципе. Ха! -а -а -а -а -а. Долетел. Вот это неплохо. Я сейчас игру, наверное, возможно сломаю, потому что я сейчас неправильно делаю что-то. Так а по сути нам что надо делать? А зачем мне надо стену ломать, если я могу взять и ститерить и все? По сути, так же надо делать. А я счетерил! У меня я, там, по сути, по заданию надо было снести стену нахрен, да, вот эту, э, сесть и снести. А я решил немножко об обхитрить и ничего не делать. Ну, я молодец, я красавчик. Только что-то она не опускается немножко. А ну-ка, давай попробуем. Опа. Опа. А ну, а и чё, и смысл? А нет, нет, смысл есть. Прощаться мы не будем. Вот ты дебил. Ну ладно, нормально, он всё, всё правильно сделал. Давай, разламывай. Я думал, всё, я игру сломал, типа все, я дебил. Нет, оказывается, так надо было делать. Игра просто нас троллит по-жёсткому, на самом деле. И доводит до нас, нас просто до истерики, на самом деле. Очень сильно. Типа хочется в один момент уже бросить и не играть в не. Ну в принципе это все получается нормально и все равно мы. Давай ломай стену. И мы. ломаем... И... ломай стекло, быстро мне. Я ломал стекло вообще-то. Но мы все равно продолжаем играть в нее, в принципе, в любом случае, даже если у нас не получается, мы не теряем дух. И все равно продолжаем играть. Вот так вот. Да почему тогда ты не мог сломать это? Почему стекло? Что, стекло такое... Там вроде бы толстое. Почему я не могу... А, я могу, по-моему. Нет, не могу. Странно, почему я не могу стеклом именно кнопку эту нажать, чтобы все открылось. Это очень странно. Блин, стекло долбанное, все ломает. Она вроде бы стоит, но стекло все испортит мне. Надо стекло очистить. Ну-ка, Выметайте отсюда, стекло, блин. Я буду чистить от, от стекла, блин. по, по Блин, а... Поломали тут стекла всякого, дебилы всякие. Нет, не, теперь уровень ломается из-за вас. Все, вот так-то. Все, работает сюда. да? Попробуй я только сломаться. Все, дверь открыта, все хорошо. Идем на следующий уровень. На следующий этап, не на следующий уровень, на следующий уровень это не скоро будет. Давай, подтягивайся. Все. Что у нас тут? Рычаг тоже что-то дернуть на ну два без проблем. Ничего. Вот коробку принести, а? Да не получится, наверное. то да я сказал оп опусти его. Я сказал быстро опустить рычаг. Нет, походу мне эта коробка понадобится. Окей. И сразу бы сказали, что коробка нужна, но я... А нет, не нужна. хочу делать-то? А если делать э -э. а коробку вытащу, сейчас все закроется. А ну-ка идем со мной. А мы ну ка экспериментировать. А да чё ты махаешь ей? Да это чё, чё, чё флажок что ли? Ну, махает стеклом, как будто флажок. Нормально. Поднимаем руки, прыгаем, хватаемся. Мы это уже прошли. Сколько уже времени? Мы полчаса уже это проходим. Давай быстрее. Даже, ну где-то полчаса, да. Хватай стекло, я сказал. Хватай стекло. Просто одной рукой моешь. Даже не надо, двумя. Мы просто экспериментируем. Будет ли это работать? Если не будет, то это будет странно. Не работает. По-моему, все таки надо что-то покрепче. Стекла брать. А, нет! Ч? Э, в смысле? Ч не так-то? Ч не так-то? Стекло стоит, все хорошо. Ты ч охренел? Быстро работай, тварь. Я тебе стекло положил. Чё? Тебе не нравится так? Я не успею, она не, невозможно так сделать. Типа, чтобы и стекло положить, и эту хрень дю, и, под, нажать. Принц. Может больше стекла принести, а? Тебе? Ш, типа она слишком слабая, что ли, нажимается, или чё? Да нормально. А ну ты чё? Да что за говно-то не рабочее. все на следующую серию переносишься. Ну Реально, а что это такое нормально, да? Так все последний раз пробуем. Последний раз пробуем, стекло берем. Не работает нахрен тогда, все нахрен, просто нахрен, не будем это делать и все. А зачем, если она не работает? Будем. Я буду в принципе читать в комментариях, вы напишите, что делать, если вы проходили игру. Напишите, что, что надо делать вообще. Типа, ну, стекло положить или коробку? Ну, коробка точно не, по не получится, потому что... Если я коробку положу, то я, наверное, заблокирую себе дверь. Сто процентов. Это даже не, наверное, это сто процентов таки будет. Может быть, что-то есть тут еще? Это... А что тут может быть? Тут пустая комната. Кроме рычага ничего нет. Самому прыгнуть? Ну, как... а... А... Что это бред какой-то? Да я даже сам не допрыгиваю, смотрите. Что это такое? <смех> Оцепись, пожалуйста. Оказывается, не ломается, серьезно? Да, ну ты чё? Эта игра, походу, очень на мышление, она Серьезно, он балку тачит. А ну тогда естественно все нажмется, все откроется. Тогда бы не дури. Открывайся полностью. Мне надо две, короче. А? Чем они? они? Они у меня два раза больше весят. Ты чё? Я же сейчас муравей, блин. Таскаю больше своего веса. Три раза. Все, открылась дверь. Ну, это сложно, на самом деле. Так, теперь что тут у нас? Сохранение это хорошо. Блин, трубы А Ладно, наверное, на этом будем заканчивать. В принципе. А, типа перетащить эту туда окей ну я смогу я смогу я попробую в принципе смогу в следующей серии мы набираем 150 лайков проходим дальше не набираем 50, 150 лайков не проходим дальше все в принципе просто ясно если вам понравился обзор тогда ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте подписывайтесь на инстаграм вступайте в дискорд сервер покупайте спонсорную подписку чтобы получать новые возможности и больше бонусов все ссылки в описании есть под видео и в закрепленном комментарии можете посмотреть глянуть Увидимся в новых видео. Всем пока-пока.